И сегодня я буду снимать свои волосы, потому что, э, честно говоря, длинные волосы на мне порядком поднадоедают, тем более нарочно, потому что их надо выпрямлять, смазывать маслицем, в общем, на них следить ухаживать, э, носить в распущенном виде, что я обычно никогда со своими волосами передать были длинными не делала, обычно я просто завязывала хвост и ходила так. Вот. Вот, так как они уже немножко подлезли, они немножко под ну, ужались у меня на голове, как ни странно. подсползли вверх, правда. Это все из-за шапочки. Наверное, теперь мой мастер, который наращивает волосы, шапочку делать либо не будет, либо будет, но не с таким натягом. Потому что мне прям натянули, так натянули эту шапочку. Вот. Короче говоря, вот, что у меня произошло, видите, у меня все подсползло вверх, у меня немножко подроспустился затылок, вот как через косички, как вы видите, у меня уже довольно, ну, для меня на довольно расстояние от волосы, если вы видите. короче, вот я продеваю пальцы, когда эту просто он проходит, вот, и также с остальными волосами, они у меня, получается, что... Из-за того, что шапочка очень плотно села, она очень растянулась. И от того, что волосы отрастают, они на шапочке ползут вверх. Из-за этого, из-за того, что они с ней сшиты. Вот. Господи, какой ужас. Ну, в общем-то, я довольна этим наращиванием. Правда. Мыть голову приходится шампунем, ну, ты наливаешь шампунь, короче, в какую-нибудь емкость, лучше бутылку из-под какого-нибудь старого шампуня пустую, туда, короче, фигачишь воды много, сбалтываешь это и вот этим всем промываешь голову. Кстати, еще один маленький нюанс, это то, что промазывать маслом лучше до и после того, как ты Выпрямляешь волосы. Выпрямлять волосы надо, надо хотя бы каждое утро. Вот ну, хотя бы каждое утро. Но в идеале утром и вечером. Короче, если ты расчесываешь волосы, потом ты их промасливаешь и выпрямляешь, они тоже выпрямляются очень хорошо и потом легче расчесываются. Но э, мастер говорит, что их надо сначала расчесать, потом выпрямить, потом промаслить. А я же пыталась сегодня, по крайней мере, сделать так, чтобы, ну, не сделать так, как она говорит, для этого я промасливала до того, как выпрямлялась, и немножечко после, ну, типа, чтобы концы были нормальными. <laughs> вот, и все шло нормез. В, в принципе, так, и так на нормез, но попробуйте два способа, то есть до того, как будете упрямляться, и после того, как будете упрямля... выпрямляться, промаслить волосы. Вот, и выберите из этого наиболее оптимальный для себя вариант. Также, когда вы моете голову, надо кончики и длину мазать кондиционером. Кондиционер для волос любой. Любой абсолютно. Но просто для того, чтобы они чем-то облаклись. И в принципе после этого они тоже выглядят норм, как после выпрямления. Сушить. А, кстати, вот. Мы голову надо только запрокинуть ему назад, не помню, я говорила вам или нет. А за ценой такого наращивания это к моему мастеру. Это все к моему мастеру. Ссылку я на оставляла в предыдущем видео о волосах. В принципе, я оставлю ссылку на него еще раз. Вот. Я сам не знаю, меня наращивают обычно бесплатно, потому что я иду как модель. Но мне пробуют разные наращивания, разные варианты причесок и я тебе за это не плачу еврей про скилл просто а вот и сушить волосы тоже надо так чтобы они были чтобы они не уходили вперед то есть не надо запрокидывать голову вперед надо запрокидывать ее назад туда туда все все назад все назад и тогда все будет хорошо вот и когда вы Накрываете ее одеял, одеялом, господи, полотенцем. какой нибудь махровое полотенце, которое впитывает хорошо влагу Вот, вы, в общем, вот так накрываете. И можете, в принципе, сзади сделать вот такой, как. Ну, как чур, чур, чур, чур, чур, чур, чур, чур, бан, В общем, когда вот так вот полосу ложатся. Вот. И тогда тоже, в принципе, нормально высыхает и ничего с ними критичного не происходит. Uh, у меня они сохли по-моему, час-два часа, так что это, в принципе, терпимо. Uh, люди на улицах, что самое, вот, что самое занятное, в отличие от каниколона, даже в отличие от натуральных волос, люди на улице uh, не замечают, что это фибра, не замечают, что это синтетика. То есть, когда вы ходите с распущенными волосами, именно с распущенными волосами, или так, чтобы у вас, ну... Кромка ваших волос полоса крита. А вот эти волосы выглядят как натуральные. извините за вот эти А. а... <смех> я опять это сделала, господи. Короче говоря, просто чтобы сформулировать мысль, мне не хватает немножко времени. Поэтому я АП. Извините. Я от этого тоже постараюсь отличаться. Какие дела? Вот, в общем, давайте начнем. Срезание этих волос с нашей головы. Для этого мне понадобятся вот такие вот ноженки. А на мне три вида ниток, поэтому я буду делать это очень-очень долго. Но... но, но, но. Короче, в конце я вам скажу, сколько по времени мне это заняло. Если вы видите, а вы не видите, скорее всего, тут пришиты белыми ниточками и она пришита к шапочке и к волосам. Вот, и вот эти ниточки я буду сейчас обрезать. Этот процесс я вам скорее всего показывать не буду. А может, не знаю. В общем, мне в этом будет помогать, потому что сама затылки я не срежу. А на затылке у меня уже о ты что творится нет, одну нитку я там уже нащупала и она просто взяла и распустилась сейчас ну, сорян короче, на затылке у меня бакфаналий сейчас творится вот я держу нитку я держу нитку, на нее короче, я просто сделаю вот так а, это коричневая нитка, это нитка, которая у меня прошита волосы Сорян oh. no. Чё поделать, не на что клеить, извините <laughs> Вот, короче, давайте я сниму и покажу, что у меня происходит с головой В принципе, вы поняли, что я все это буду слезать. Я срежу сначала волосы, потом включу камеру, покажу вам, что у меня на голове творится на данный момент с сеточкой а, да, кстати, я забыла сказать, что относила мне волосы месяц. А, там плюс-минус день. А, потому что, ну, честно говоря, я повторюсь, мне просто понадоели длинные волосы. Их можно относить и больше, и в принципе, если вы сделаете не такую резкую челку, как у меня, их относите гораздо дольше. Это я вам могу гарантировать, наверное, даже. Итак, я выяснила, что в одну морду все это не свет. Короче, на мне шапка. На мне шапка. И у меня еще, походу, где-то сшиты волосы. Вроде как. Шапку я сейчас тоже буду связать. Наверное, не сама, но попробую сама срезать. Надеюсь, свои волосы я не отрежу. Это будет крайне печально. О, в общем, вот что у меня творится. И мы еще с вами встретимся после того, как я сниму шапку и расплету эти волосы. Посмотрим, насколько я буду барашком. Так вот что у нас пока получается <смех> вот здесь нитки даже выпавшие <смех> Вот здесь нитки и даже выпавшие и даже срезанные мои волосы <смех> Постра... пострадавшие так сказать в процессе и расплетаю я с помощью вот такой вот иглы а, конечно не, острые, <смех> не острым концом а ушком Ах. Um, как я вам нравлюсь такой прической. По-моему, она просто изумительна. Вот если бы у меня еще волосы синие были бы, вот тогда вообще кайф был бы, да? Так я просто немножко автоженщина. Знаете, мне нравится, мне нравится. Только вот. Такой вот кусок, короче, это все мои волосы, это все нитки. И, короче, что я выяснила за время того, как я это все вычесывала. Во-первых, если вы сами соберетесь, обязательно просто приглашайте кого-нибудь второго, нибудь второго человека, вторые руки, чтобы он вам помог все это снять по бокам и с затылка, потому что вы сами все не срежете. А если срежете, то останетесь без волос элементарно. Вот. А, Во-вторых, а, используйте либо спицу, либо вот такую вот длинную иглу для тедистов, для, для, для пошива игрушек, вот. Короче, чтобы побыстрее расплетать косички, потому что пальцами вы их расплетать будет реально 2 часа. У меня... В общей сумме на все это ушло где-то 3,5-4 часа. То есть даже при том, что я, я не сама, не сама все это срезала, потому что иначе я бы осталась без волос. Из таких вот шикарных, прекрасных волос сейчас пойду голову мыть. Пойду голову мыть и это все стараться выпрямить. Посмотрю, какая у меня длина осталась, потому что у процессе немножко чистили, подстригли кусочки, кончики моих волос, вот, чтобы это все нормально выглядело. В общем, лучше либо распутывайтесь в четыре руки, распутывайтесь, развязывайтесь, срезайте все, вот. Либо идите к мастеру. Ну что, лучше, потому что она вам делает, как сказать, так. В общем, она умеет снимать как нашила, так и сочнет, спорит. И в общем-то такие дела. Я прошу прощения, что не вставила тот кусок, где я срезаю волосы, потому что у меня села камера. А внезапно она села, там то, что сохранилось, это вообще непригодно. 15 секунд и 15 секунд вообще ничего не дадут. Вот. Короче, дело к ночи, ребятки. Наращивайтесь у хороших людей. Ссылочка в описании, опять же, да? Снимаете все это тоже у хороших людей. Не рискуйте сами, потому что я уже сказала все. Вот. И всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока!